Привет! Давно не записывал видео, решил поделиться мыслями, что со мной происходило в ближайшее время, какие, какие перемены произошли, собственно, как вы знаете, что я занимаюсь сейчас на данный момент сетевым бизнесом, проводим мы это через интернет в чем удобство но речь не об этом хотел поговорить на тему что такое сетевой бизнес и как его подавать людям правильно зачастую многие пытаются подписать людей не думая что будет с этим человеком дальше нужно ставить себя как ты раньше заходил на их место. То есть, я это называю то есть, принять решение. Принимай решение правильно. Если ты заходишь в какую-то индустрию сетевую, там, проекты какие-то, ты должен понимать, для чего ты это делаешь. То есть принимаешь решение по ступенькам. То есть первый, первый твой шаг ⁇ ты ознакомился с информацией опять же принимаешь решение, либо дальше идти, либо оставаться на месте. После этого ты принял решение, да я буду в этой сетевой индустрии работать, да мне нравится, определись нужен тебе этот продукт или нет, будешь ты с ним работать или нет. Следующий этап, когда человек заходит куда-то в какой-то проект, компанию он как бы находится в такой, как говорится, в эйфории, то есть вот по себе могу сказать, то есть когда что-то новое, человеку интересно, буквально день-два и он начинает угасать. Собственно, в сетевом бизнесе так и происходит. Чтобы этого не происходило, чтобы этого не случалось, нужно всегда себя чем-то мотивировать. Вот, например, я, допустим, себя мотивирую какими-то книгами, какими-то видео, общаюсь со спонсором, с командой, со своими партнерами, то есть, чтобы человеку было интересно это делать. И на последнем этапе, опять же, ты принимаешь решение. Либо ты идешь до конца, допустим, пример, у тебя не получилось пару месяцев, человек говорит «это не мое», и уходит что что в этом неправильно смотрите мы же не можем знать допустим вот как произойдет сегодня у меня есть сегодня у меня есть завтра у меня этого нет в сетевом бизнесе маленько по-другому если ты не останавливаешься ты идешь до конца то есть делаешь эти пошаговые вот эти инструкции выполняешь в любом случае ты дойдешь до результата. С чем это э, связано? Если ты не новичок, если у тебя э, не получается, ты вкладываешь в себя, то есть ты вкладываешь в обучение, ты вкладываешь в свой рост. То есть когда ты перейдешь эту планку, э, у тебя начнет все получаться. Но вот этот срок, который там 3, 2, 4 месяца был, он тебе весь полностью окупается, потому что ты становишься профессионалом своего дела. То есть и страхи, опять же страхи. Не бойтесь говорить людям об этом бизнесе, потому что э, вы вспомните себя опять же, поставьте себя на это место, на его место. Э, как вы заходили, как вас заинтриговал человек, как заинтересовал, э, что он делал, то есть вспомните. И просто повторите, в чем преимущество сетевого бизнеса, он прост. И когда вы научитесь это делать, вы будете вот так, просто у вас не будет вот этих препятствий. Кому было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал под этим видео. Будет э, в описании ссылочка, чем мы занимаемся, какой продукт продвигаем. Э, кого заинтересовало видео, просто кто проходил мимо, опять же подпишитесь на канал, э, э, пальцы вверх, э, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Э, с, с вами был Юрий Худаченко. Э, работающей международной компанией сетевой индустрии. Всем пока. Хорошего дня.